Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить ленивый медовик без меда и без раскатки. Готовится очень быстро и просто. Ленивый медовик без раскатки и без меда. Это важно для тех, кому мед нельзя, кто аллергик. Для этого мне понадобится сливочное масло 100 грамм, сахарный песок 180 грамм, 3 яйца и мука 200 грамм. Плюс у меня здесь половина чайной ложки соды. Для того, чтобы у медовика был насыщенный янтарный красивый цвет, необходимо сахар сварить в карамельке. Сахар должен раствориться до янтарного цвета. Параллельно ставлю мисочку с водой. Мне необходимо будет кипяток. Буквально там пару столовых ложек. То есть это примерно 15-30 мл. Добавляю сюда 100 грамм масла. Вода закипела. Одна. Две. И хорошенько перемешиваю. Выключаю огонь. Добавляю соду. Сразу смотрите, какая реакция. Даже мед не нужен. Получится все безумно очень вкусно. Я еще для вкуса добавлю имбирь сушеный. Вот Можно любые специи, какие вы любите. Нужно остудить, чтобы при добавлении яиц они не свернулись. Ничего не перекладываю никуда и добавляю яйца. Количество муки можете немножко регулировать, потому что все зависит от размера яиц. Я беру средние. Все хорошо это И всыпаю муку. Я взяла еще 50 грамм муки. По итогу получается 250 грамм муки. Количество всех ингредиентов я оставлю под видео в описании. Вот такое получается тягучее, теплое тесто. Подготавливаю 2 противни и 2 кусочка пергамента. Делю тесто примерно на две части. И размазываю. Отправляю в разогретую духовку выпекаться примерно 10-15 минут на 180 градусов. Первый корж готов. Снимаю перганы. Обрезаю вот эти краешки, разрезаю на четыре части. Я немножко сделала пониже, у меня вот еще осталось два кусочка. В общем, это необходимо измельчить в блендере, в крошку. Крем у меня будет просто сметана. Сахарная пудра по вкусу. Я добавила одну столовую ложку. Сметану, смотрите, жирность сами. И со всех сторон присыпаю крошкой.